приветствую всех на моем канале с вами Ирина сегодня я буду делать бабочку из репсовой ленты с градиентом кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла два вида ленты одна трехцветная и ее ширина 4 сантиметра а вторая двухцветная. Теперь обратите внимание, у этой ленты изнаночная сторона белая, и белый цвет присутствует на лицевой стороне. То есть лента будет выглядеть гармонично. А эта имеет тоже обратную сторону белую, и белый никак не сочетается с основными цветами. Поэтому я взяла еще атласную ленту, салатного цвета ее ширина 5 сантиметров можно и 4 сантиметровую ленту взять или другой любой цвет который присутствует в лицевой части ленты еще для работы мне понадобилась стразовая цепочка И, конечно же, шаблон бабочки. У меня вот такие шаблоны от Надежды Мазур. Такие шаблоны можно приобрести по ссылке, которую я оставлю под этим видео. У меня есть вот такие шаблоны. И еще другой формы. Вот такой бабочка пламя. Хотя у Надежды, у ее магазине шаблонов 8 по-моему если я не ошибаюсь штук 8 точно есть и все очень красивые и очень аккуратно сделаны для работы я еще использовала клеевой пистолет конечно же инструмент которым я буду резать это паяльник с острым концом похож на карандаш его мощность 40 ватт ну а остальные цифры я не понимаю что у нас значит но это не важно. еще понадобится а, универсальный клей у меня момент кристалл и зубочистка если у вас есть жидкий силикон это тоже очень хорошо для работы нужно или стекло или Тарелка. У меня тарелка. Итак, я начну с самого простого варианта. Я беру двухцветную ленту и бабочку прикладываю не вдоль ленты, а по диагонали, для того чтобы на крылышке был весь спектр перехода от красного к белому. И мне нужно сделать правое и левое крылышко. Я складываю ленту вот так, с запасом небольшим. Разрезаю на два отрезка этот кусочек. У меня получается правая и левая часть бабочки. Вот так. По центру я буду разрезать. Для наглядности я закалю здесь булавочку хотя можно этого и не делать а резать вот от нижнего уголочка до верхнего просто чтобы вам было более понятно я ставлю булавку теперь эти треугольнички просто выбрасываем они не нужны А эти отрезки я буду накладывать один на другой, примерно с заходом в миллиметр-полтора, не больше. И теперь для маленьких крылышек я делаю то же самое. Располагаю крылышки по диагонали, подворачиваю ленту и теперь у меня есть правая и левая крылышко. Также я складываю эти кусочки и разрезаю. Теперь я буду вырезать уже на своем блюде. Накладываю на отрезок выкладываю трафарет или шаблон паяльник у меня уже раскалился он очень горячий и теперь медленными движениями я плавно веду его по контуру трафарета Здесь уже идет ускоренная съемка, потому что это будет очень долго. Почему долго? Потому что репсовая лента плотная, толстая. И здесь нужно не спешить, чтобы хорошо все разрезалось. Чем удобно работать на тарелке? Потому что ее можно крутить вот так. А стекло вы так не повращаете. И потом удобно класть на бортик сам паяльник вот где не разрезалась я повторяю эти движения все лишнее я убрала и теперь снимаю крылышки видите шва практически не видно верхние крылышки готовы и теперь то же самое я буду делать с нижними крылышками шаблоны сделаны очень классно размер замечательный металл это нержавейка очень плотный он не гнется не деформируется при работе и я рекомендую вам приобрести такие шаблоны тем кто делает изделия такие и Работает профессионально То это вообще Незаменимая вещь в работе А теперь я покажу Как я склеиваю Крылышки между собой Вот так я Накладываю Верхние на нижние И теперь делаю по центру Всего лишь одну точку Все Крылышки Уже не отклеятся теперь приклеим усики я беру отрезок стразов примерно 2 сантиметра чуть больше где-то 2 2 2 и 3 Теперь на линейку я выдавлю каплю клея. Потому что из тюбика выдавить тонкой, тонкой полоской просто невозможно. И зубочисткой наношу те места, где будут располагаться усики. Здесь важно приклеить их стразами вверх. Подровняем. А как же поступить с крылышками? Нужно, чтобы они вот так стояли вверх. Для этого я опять возьму клей. Можно вот так взять прямо из тюбика на зубочистку. Совсем немного клея. И клей нанесу вот в это место верхнего крылышка. А потом сведу эти крылышки и приклею их друг к другу внизу. Буду использовать канцелярский зажим, чтобы долго не держать в руках. Многие девочки используют спрей для волос, лак для волос. Но в этом случае лак не поможет. Лента жесткая и лак не будет держать ее. Вот бабочка готова. Здесь крылышки в виде сердечка. Размер бабочки 5 на четыре с половиной сантиметра. Вот такая красавица получилась. А теперь я покажу более сложный вариант с трехцветной лентой. Вырезать крылышки я буду так же, как в первом случае. Здесь я сделаю так, чтобы зеленый цвет у меня был в центре. Он на бабочке будет менее интересен, поэтому разместим центр. И маленькие крылышки а вы уже будете смотреть по своей ленте выбирать какой вам цвет больше нравится, какого цвета больше оставить, какого меньше точно так же здесь работаю с центром разрезаю и вот маленькие крылышки Здесь я прикладываю трафарет для того, чтобы не заузить саму деталь. Чтобы потом крылышки поместились. Вот, они хорошо помещаются. И теперь нужна лента атласная. Я выбрала салатный цвет. И мне нужен кусочек, на котором поместится крылышки. Ну, вот так примерно. Здесь прям по сантиметрам, по, по миллиметрам измерять не нужно. Ну, может быть, я говорю так, потому что у меня ее много и экономить мне не надо. Вот так. Теперь я лицевой стороной кладу этот отрезок вниз. На него выкладываю эти отрезки, помните, да? Унахлест примерно один миллиметр друг на друга. И шаблон. В этом случае я буду вырезать еще дольше, потому что здесь получается два слоя, а в некоторых местах и три слоя ленты. Очень приятно работать с этими шаблонами, толщина металла такова, что не позволяет носику паяльника соскочить и сделать неверное движение. Все прекрасно получается. А вот здесь самое толстое место. Я пройду еще раз. Вот и все. Все замечательно снимается. Вот такая интересная окраска у этой бабочки. Ну Точно так же я поступала с нижними крылышками. Точно так же я приклеивала усики и низ крылышек. И вот смотрите, бабочка выглядит гармонично цветовая гамма не нарушена. Вот если был белый цвет, то это было бы, ну, как-то непрофессионально. А здесь белый цвет, здесь хорошо. И есть еще вот такая бабочка. Ее я поставила на зажим для волос. Длина этого зажима 4 сантиметра. И его я обклеила кусочком репсовой ленты, который остался у меня от вырезание крылышек бабочки. Ну вот и все. Бабочки готовы. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. С вами была Ирина. И до новых встреч!